Слава Богу, друзья. Это свидетельство, она... Спасибо, что Господь дает такое мужество, такое твердость. Перейти это все, я, я понимаю, знаю, потому что было время. И я был. Я тоже так вот всегда мечтал, ой, быстрее бы сейчас Хорошо, Господь, бери меня на небо. Но я тоже ошибался. Потому что я, оказывается, еще нужен кому-то. И, знаете, оно меня тронуло, свидетельствует. А почему? Потому что мы живем на Земле, и мы всегда должны благодарить Бога. Мы благодарить должны Бога. И вот зацепило меня одно, еще одно то интересное, что... Когда Аня сказала, говорит, я три с половиной часа ехала три года, каждое воскресенье она ездила в Сан-Марко на служение. Она жертвовала. Это кому-то, я, знаете, я скажу еще такой момент, когда в прошлом году у нас 26 сентября была здесь жатва, и приехали с Нью-Бранфила к нам братья, и у нас было много здесь людей. И вот пастор местный. Он когда вышел, говорил, и он так вызвался, говорит, вы безумные. На какие-то полтора часа служения вы ехали три часа с половиной. Говорит, вы и заплакал, и ушел. Говорит, тут люди через дорогу, говорит, не могут в церковь прийти. А вы, говорит, едете по три часа на служение. Знаете, когда-то Павел выражался, мы безумные Христа Ради. У меня сегодня такая тема. Она огромная тема. Но я смотрю по времени, я не знаю, сколько я буду сокращать, не сильно буду распространяться, потому что время идет. Но я коротко выскажу мысли, такие главные мысли я буду выбирать. И, знаете, вот Павел пишет 1 Коринфянам, 4 глава. Из 10 -го стиха говорят такие слова. «Мы безумны, Христа ради, А вы мудрые во Христе. Мы немощные, а вы крепкие. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до не терпим голод, И жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. И трудимся, работая своими руками».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 Это люди те, кто познали Иисуса Христа. Это люди те, которые познали и вошли и сказали, Иисус, живи во мне, и я хочу, чтобы ты жил. Аллилуйя. И вот многие, если взять, вот, когда мы жили в том еще при СССР, да, нас говорили. Я помню, даже из одного брата говорили, говорит, был хороший брат, как он с ним с головой стало а не так. Он пошел, говорит, к штундам, пошел к баптистам. Он безумный стал, потому что он не участвует с нами. И видите, как интересно, что Господь говорит, мы безумные. И вот, вот так вот послушайте, что-то послушайте ей и скажет, за Аню, и говорят, а что ее гони, гонит туда? Но она любила Господа и любит Господа. И она ездила, потому что здесь не было. Она ездила туда, потому что нужно было. И вот потому что мы приходим сюда на служение, друзья, мы не смотрим на время, сколько нам ехать. Но это у Бога пишется. Кто-то скажет, когда один здесь живет и говорит, «А что мне ехать 40 минут на служение?» Говорит: «Я тут рядом, за углом у меня церковь». Но я ничего не сказал. И меня Господь проговорил эту тему. Мы безумны Христа ради. Мы идем ради того, потому что мы любим Иисуса Христа. Мы созидаем эту церковь. И как созидается? Господь созидает. Но мы устрояя каждый. Это камушек. Мы, народ, мы, камушек, мы строим церковь Божью. И Господь нас проверяет. И вот Бывают такие моменты в жизни нашей, что нам надо сделать выбор. Я скажу в своей жизни, когда мы жили еще в Южной Каролине, были моменты такие. Я собирался с семьей куда-то ехать. Звонит служитель, говорит, Илья, надо собраться. Я, я все свои планы рушу. Семью оставляю, и я еду, куда нужно ехать, это дело Божье. И это было не раз. Друзья, потому что тогда кто-то подумает, говорит, ты что? А вот я стоял служение Богу на первое место. Я стоял служение, чтобы служить Господу. Господь, я хочу, чтобы ты меня благословил. Я хочу угодить тебе. И когда ты угождаешь Богу, Господь совершает свою работу. Друзья. У нас есть приоритеты, и мы должны всегда в жизни своей правильно их ставить. И вот что Павел пишет, мы безумные. А знаете почему? Он так выражался. Если мы возьмем, помните, жизнь Павла раньше, я прочитаю, говорит это, ну я еще одно место прочитаю здесь, 1 Коринфянам, 3 глава, и возьму 18 стих и 19. Никто не, обольщает, э, никто не обольщает самого себя, если кто из вас думает быть мудрым в веке этим, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира этого есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Друзья, я не говорю, что не надо учиться, я не говорю, что не надо заканчивать там, чтобы работать, я не об этом говорю, Но это говорится о том, между Богом и этим миром, что ты любишь всего, что ты полюбил всего этого, что у тебя приоритет на первом месте, Божье служение, или ты любишь... Что-то с друзьями где-то может, ну, сегодня я не могу пойти куда-то, или я не могу пойти в служение, а? потому что мы там с друзьями встречаемся, так поговорить. И вот теперь Бог ставит, или ты мудрый в этом, я мудрый, я пойду пообщаюсь, или ты становишься для них безумный, ну, мудрый для Господа, я пойду там, где Господь. И вот это иногда у нас есть выбор. Но почему Павел писал, что он, говорит, мы безумны, ради, мы возьмем то место в деянии, где написано, я сейчас прочитаю, деяние. я сокращаю и надо чуть поискать. Деяния, тут возьмем мы пятая глава.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 и говорите народу все эти слова жизни. Друзья, тут идет в деянии, там где идет, начинает гонение, начинается на церкви в Иерусалиме. И что происходит? Привященник посылает и берут, закрывает учеников. И что он идет? Ангел ночью приходит, открывает темницу и говорит, идите в храм и там проповедуйте. Они безумные. Они идут и проповедуют. Если бы тебя закрыли, и ангел тебя вывел, куда бы побежал, может? Давайте подумаем, это, вот такую ситуацию. Меня ангел выводит из темницы и говорит, иди. Опять меня закроют? Или я буду вот это, а я побегу, может, к семье домой? Нет, они идут в храм. Они не идут пока, они идут в храм, и они проповедуют. И вот идите, вставлю их и вот пробегать, они вошли утром в храм и учили, между тем пересеченники, которые с ними пришедшие, созвал Сидидрион всех старейших сынов Израиля, и послали в темницу привести апостолов. Но служители пришедшие не нашли их в темнице, возвратившись донесли, говоря, темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью, и стража, стоящая перед дверями. Но вошедшие не нашли в ней никого. Друзья, что делает Господь? Они все стоит охрана учеников там нету. И когда услышали, и вот нашли это, и 24 стих, когда услышали,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 На следующий день эти же ученики, они стоят в храме, они учат опять о Царстве Божьем. Они учат, как любить Иисуса. И вот они, видите, 26-й. «Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Опять страж идет» берут этих учеников и приводят. И вот они, что интересно, говорят, и привешили же их, поставили в Синедреоне и спросили их, перед говоря, не запретили ли мы вам нагребко учить об этом, об имени этом. И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь этого человека. Смотрите, что происходит. Они им запретили, но они, ученики Божьи, они стояли твердо. Они уже не боялись вернуться обратно в Синедрион. Они не боялись ничего, но они и шли. И вот это... Христа безумный. И вот помните, там есть еще одно место, где говорит, э, Слово Божье нас напоминает, где вот 6 глава, и я прочитаю, в 6 -я глава, 8 и 10 -й стих, где выбирали, и тут написано так, а Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемые синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Кедики и асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, который он говорил. Смотрите, Стефан, Бог через него делает чудеса. Он не смотрит, что там учеников закрывали. Он не смотрит, он, он считает, я должен, я полюбил Бога, я должен этого делать. Он безумный Христа ради. Он не жалеет себя, Он идет. Этот человек безумный, как говорится, Павел говорит, мы безумный Христа ради. И что они? Они старались что-то его убить, но не могли противостоять, который был Дух Божий на Стефане. И не могли ничего сделать. И что они сделали? Они предают Стефана побивать камнями. Они предают. И говорят такие... Дальше я прочитаю 7 глава. Деяние, то же самое. Это Деяние, 7 глава. И возьму 54 стихи ниже. Слушая это, они когда потащили Стефана... мы Историю, я думаю, вы знаете, кто Библию читает. Стефана, когда вывели за город... И он начал говорить им, начал говорить от Моисея, он начал говорить им от Авраама и заканчивая Иисусом Христом. Он им говорил все и доказывал им, что Иисус Христос есть Мессия. Но написано 54 стих говорит так, «Слушая это, они рвались сердца свои и скрежетали на него зубами, потому что они не могли противостоять этой силой Божьей». Они не могли противостоять против его такого, как они, может, выражались, безумства. Но он говорил о силе Божьей. И говорит так, Стефан же, будучи, исполнил Духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящую одесную Бога. Он видит это. Они вывели его побивать камнями. И он не боится. Вот меня сейчас убьют. Но он стоит и говорит, вот я вижу сына человеческого, стоящего, одеснуя Бога. Но они закричали громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И вывешившись за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши имени Савол. Видите, откуда Савол видел это все? Безумство верующих. Почему он сказал, мы безумные ради Христа. Он еще в юности, он закончил. И он стоял, он видел, как христиане умирали. Как христиане отдавали свою жизнь ради Иисуса. И Он это увидел, и это Он пишет, говорит, мы безумные Христа ради, почему мы идем на все? Мы жертвуем Собой, мы идем на все. И вот он и вот как поставили одежду, у но Савла, и побивали ко мне Стефана, который молился и говорил, он проклинал их, друзья? Нет. Они побивали камнями ко Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И преклонил колено и воскликнул громким голосом, «Господи, не вними им греха этого!» И сказал и почил. Он не говорил, Иисус вас защит, Он не говорил, вас накажет Господь. Говорит, Господь, прости им, Друзья, он поступил, он сказал, он молился за них. Но же, они знают, что они ничего не понимают, что они делают, они слепцы. И в этом же слов слове и Павел, он стоит, охраняет, Савел, он закончил там академии, он закончил, он был закончил там, он а, много молился, он учился. Это же самая высшая была школа. И вот Павел стоит и он одобряет это все, он это все смотрит если взять дальше, 9 глава, то же самое деяние, 9 глава, из первого стиха написано так, Савол же еще дыша угрозами. Он был этому, ему это было приятно. Если мы помним, когда Ирод делал это все, он собирал туда христиан и пускал зверей. И народу это было приятно. Как люди, как звери растерзают людей, И людям это было приятно, но народ Божий, он ушел, он был безумный ради Христа. А теперь на нас, в наше время, друзья, что-то сказали, Ты спрашивают, ты верующий? А нет. Но я посещаю. Друзья, мы должны понять, о чем мы говорим. И вот смотрите, Савел еще дышал грозами и убийство на учеников Господа, пришедших перед священнику и выпросил, его не посылали, у него такая ревность молодого, Вот выпросил у него письма в Дамаск, в синагогам, чтобы кого найдет по этому учению, мужчин и женщин, связывать и приводить в Иерусалим. А уже они же не привозили их, они приводили пешком, они издевались. И вот представьте себе, у него такая была ярость, я буду ловить этих людей, я буду их сейчас связывать, я буду вести. Что происходит у него на пути? Он с таким ревнозом, с такой жаждой. Знаете, я читал эту книгу за страдания христиан еще в наши времена и когда вот так служения и шли и когда молодчики НКВД врывались в дома полувыпившие и избивали верующих и так связывали и уводили и издевались друзья это было это было. Но христиане никто, ничего. Они просто приходили с оружием и брали, арестовывали. Кто стоял за кафедрой, арестовывали и сразу тюрьму. Приходили домой, если находили Библию в дома, уже грозило тебе пять лет тюрьмы. Просто за то, что ты Библию хранишь. Но христиане были безумны Христа ради. Они не боялись. Эту Библию переписывали не раз. Переписывали на, на, на, на вот такие тетради, переписывали Библию, чтобы читали. Бывала одна Библия там на 3-4 семьи. Это переживали христиане. Это все проходило, друзья. Мы живем сейчас в прекрасное время. Нам нужно только благодарить нашего Бога, чтобы Бог дал нам эту возможность. Чтобы Господь дал нам эту, ту возможность, которую когда-то Бог говорил. Я дам свободу. И было пророчество. Я дам свободу и будете будет провозглашать. Многие не верили. Неужели будет свобода? 75 лет коммунизма. Все рухнуло в один момент. И Бог дал свободу. На улице начали проповедовать. Пошли все христиане. Вот эти безумные пошли. А те мудрые, которые века сего, они приходили и просили прощения. Я знаю, некоторых братьев даже до сих пор не могут простить еще. А я говорю, уже время идет. Уже старость идет. А мы пред Богом пристанем. Я говорю, возьмите Стефана. Что Стефан, он не говорил. Он не держал. Его семья не держала на них обиду. Его семья молилась. И вот что интересно, Павел идет с таким намерением. И третий стих, когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему. Извините. Савал Савал, что ты гонишь меня? Он идет с таким напором, возле него войско, и тут свет осияет его, и он падает и слышит голос. Савал, Савол, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Он не задал другой вопрос, он Богу служил. Но он служил Богу, как был научен. И он не сказал, что-то, он сказал, что ты, Господи. И сказал, он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал ему, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна. Трудно тебе идти против благодати Божьей. Ты задыхнешься, ты упадешь. «Трудно тебе идти против Бога!» И тут Господь Бог ему говорит, «Я Иисус, которого ты гонишь, тебе трудно идти против меня, против Рожна. Я тебе смирю, и ты будешь смиренный, Которую ты гонишь, трудно тебе идти против Рожна. И 6 стих говорит, «Он в трепете и в ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать!» Павел не возмущался, он уже остался слепым. И он говорит, Господи, что теперь делать мне? Он не злился, он понимал, что с ним Бог говорит. Неестественно, туда идешь, и тебе свет. Идешь с тепой, ничего не видишь. И он говорит, что повели дело дальше? И Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать. Люди, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слышая голос, а никого не видели. Это не только Савва услышал. Люди все слышали этот голос, но никого не видят. Это представьте себе, вы идете по полю, никого нема, и вы слышите, происходит такое. Что будете делать? Друзья, это встреча с Богом. С тем Всевышним Богом, который будет судить. Так что, по делам. Как сестра Аня сказала, в Откровении там написано, и озеро огненное, и ад. Да, это есть. И вот теперь у нас есть выбор. Мы должны двигаться. И говорит так, Саул встал с земли с открытыми глазами, никого не видя. Привели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. Это девятый стих. В Дамаске был один ученик имени Анании. И Господь в видении сказал ему, Анании? Он сказал, я, Господи. Господь же сказал ему. «Встань и пойди на улицу на так называемую прямую и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савел, он теперь молится. Аллилуйя! А почему раньше не молился? И Бог говорит, иди туда, напрямую там. Тарсянин, о и старца, он теперь молится мне. Иди к нему». И муж Божий, что он делает, она не отвечала, «Господи, я слышал об многих, об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме». Вы представляете себе? Он же задает, он слышал, что Саввел гнал верующих. И он говорит, «Я слышал, что он делал, теперь пришел сюда иметь письмо». А Господь говорит, иди к нему, он теперь молится. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями, и сынами израилевыми. Друзья, и я покажу ему, говорит такие слова, сколько он должен пострадать за имя мое. И он страдал. Павел, он страдал. Его били много раз. По 39 ударов. Потому что если 40 ударов, то бить нельзя. Они по 39 били его. За имя Господня. То коллегу Но он стал безумным. Из-за этого он пишет, говорит... Мы безумные Христа ради! После чего Павел становится таким же безумным, как и все. И тут в Дамаске, если там дальше, вы почитайте дома. Там он, хотели его убить. И он его со стены спускают в Дамаске, и он текает. И он куда приходит? Он приходит в Иерусалим. Он свидетельствует о Христе. Хотят там его убить. Его арестовывают. И вот туда. Он не понимает, он идет к ученикам, ученики текают. Бог открывает, а Бог сказал Савлу, я тебе посылаю к язычникам, иди туда проповедуй. Он и движется туда. Друзья, это, это было, это в Слове Божьем написано, это не то, что я придумал. И Господь хочет, чтобы мы двигались, двигались в направлении нашего Господа. Бог хочет мы и шли дальше за нашим Господом. И не останавливались. Знаете, я вспоминаю такой момент. Я расскажу, потому что моей мамы нет. Она у Господа уже давно. Она в 1985 году отошла к Господу. И она рассказывала, когда она была молодая, они жили, жили там в Союзе на. Кантон, на кантоне жили, как получается, в железной дороге отец работал. И на поле домик, там где жили железнодорожники жили, три семьи там. И ей было доберезено 10 километров. И когда моя мама покаялась, она брала детей, двоих детей. 10 километров она шла пешком на собраниях. В воскресенье, в среду и в пятницу. Отец еще не был, не пришел к Богу. Отец считал, что ну ты... она была безумна, она и шла. Она и шла, поклониться Богу. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом, его и дочь с матерью с ее, и невестку со свекровью ее. Потому что сестра Аня говорила, Иисус задает вопрос, любишь ли ты меня больше? И вот Христос об этом говорит. «Я пришел разделить враги человеку домашнее Его, кто любит отца или мать больше, нежели меня, не достоит меня». Это не говорит, что возненавидит родителей. Это говорится о том, если тебе говорят, за имя Христа пострадать. Как помню, брату одному сказали – Ему дали 10 лет тюрьмы за Слово Божье служителя. И стоит семья 10 детей, и ему говорят, вот дети, вот 10 лет тюрьмы, твой выбор, Подписываешь, отказываешься не проповедовать, что ты не будешь больше проповедовать об Иисусе, и ты отрекаешься от, от, от, от служения, ты вот иди к семье. Он говорит, нет. Я иду с Иисусом, я в тюрьму иду с Иисусом, только позвольте мне обнять моих детей. Кое-кому давали обнимать, помолиться, и он отдавал и говорил, Иисус, я в Твои руки отдаю. Я раньше напоминал, что и эти дети верующие, их забирали, бывало, проходили и маму, и отца забирали в тюрьмы, за то, что верующие, а детей в детские дома. Но дети выходили, потом и шли к Богу. Друзья, когда ты отдаешься Богу, это говорит о том. Это не говорит о том, я возненавидит отца. Нет, это говорит о том, я люблю Иисуса. Я согласен идти. Это понимаете? Есть выборы. Кто любит отца или мать болями, не достой меня. Это слово Божье говорит. Кто любит и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Это очень важность, друзья. Да поможет нам Господь. Еще до 39 стих говорит такие слова. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня... И сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Смотрите, какое идет взаимно связность. Прочитайте внимательно это место, чтобы оно у вас легло в детях, ваглоб. Прочитайте, потому что мы живем в последнее время. Бог дает нам шанс сейчас, друзья, задуматься и сделать выбор. Как же себе подумайте, я, моя семья, мои дети. они после как посмотрит, подумает, подумают, как я пред Богом сейчас. А вдруг сейчас, мы не знаем, что придет. Бог говорил об этом. Я и с одним законом, станете и с другим. И законы будут идти против народа Божьего. И вот нам надо будет решать вопросы эти. Друзья, это важность, важность нашего служения и важность отношения, как я с Богом, каким контактом. Или я знаю Бога поверхности, или я живу с Ним, и Он живет во мне. Да, я скажу вам одно, мы можем просить, Бог будет нам давать. Для чего? Он будет нам помогать, Он будет нам все устроять. Чтобы когда пристанем пред Богом, чтобы мы, чтоб мы его не украли, я Тебя просил, а Ты мне не помог. Друзья, вот это самое главное. Мы за все нужно благодарить Бога. Как сестра не сказала, нам нужно благодарить нашего Бога. Открыл глаза, благодари Иисуса, что Ты живешь, что Ты дышишь. Благодари и увидишь, что Бог будет делать. Мы будем сейчас молиться.